Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре будет Smart Marketing Token. Получается, это у нас будет как бы, маркетинговое агентство, которое будет развивать, получается, ICO, IDO и тому подобные проекты с помощью своего токена. То есть, они максимально будут развивать криптовалюту, также будет устраивать голосование, потом с помощью данной криптовалюты можно будет делать, ну, очень много разных вариаций, то есть это, скажем так, специализированные настроенные маркетинговые агентства на блокчейне, которая поможет также развитию других проектов. В общем, всего у нас 100 фаз по приселу идет. Сейчас 23 фаза, цена за токен 61 цент. Каждая фаза у нас получается на 20 тысяч долларов. Всего у них, получается, э, хотят они привлечь довольно-таки хорошую сумму. <смех> но, тем не менее, у них это удачно пока что получается. Мне кажется, в будущем, когда будут к таким агентствам, э, получается, обращаться проекты, там уже будут сразу же базы, сразу же будет все максимально настроено. Они заплатили, и, в принципе, их проект пошел вверх, пошел в топ. Как по мне, это наподобие что-то, от когда попадает проект на CoinMarketCap, либо на Binance, какое-то известное, именитое, скажем так, место, куда он залетает, сразу же у него цена начинает расти. Но, соответственно, это как бы и проекты будут более верифицированы, и можно будет залетать и смотреть, находить для себя проект. Что такое Smart Marketing Token? Ну, здесь, в принципе, все понятно. Кстати, ребята молодцы, тут у них сайт переведен на неплохое количество языков на разных языках данный сайт и можно будет всем довольно таки просто ознакомиться и кстати без ошибок то есть проект подошли к проекту подошли серьезно настроили его серьезно можно будет за всем этим смотреть также здесь голосование будет для держателей токенов данных к чему. и кстати тех у кого больше будет токенов смарт да, маркетинг те как бы могут и больше голосовать, соответственно, проекты когда будут попадать, они захотят потом больше голосов, соответственно, будут покупать больше токенов и будет данный токен расти. То есть это не просто так, что для других проектов, так как агентство будет маркетинговая, но, соответственно, и мы тоже будем на этом зарабатывать. Здесь, кстати, еще рефералка есть, но сейчас мы к ней ближе подойдем. По дорожной карте, понятно, что создание маркетингового агентства для блокчейн-проектов, бизнес модели и тому подобное. Кстати, по августу официальный запуск, на, получается, на платформе, на которой можно будет купить данные токены. Потом по октябрю у них завершение, то есть немало так по времени будет у нас август, сентябрь, октябрь, три месяца, получается, будет идти пресейл, после этого листинг на первой бирже, запуск SMT стейкинга судя по всему здесь это проект долгоиграющий серьезный и думаю здесь можно прям очень хорошие иксы взять это как раз что-то наподобие того как купить самом начале еще на при потом с обновлениями на литинге, бам цена вверх потом новые биржи еще еще еще я думаю даже если 60, сейчас по 60 центов то в ближайшем будущем это будет ну как минимум долларов 6 10 Ладно, далеко пока залетать не будем в дорожную карту, давайте будем следить за тем, что происходит сейчас и как это все будет реализовано, как это все будет дальше проявляться, двигаться и тому подобное. Кстати, сразу купить можно данный токен, это понятно. И можно по рефералке тоже неплохо на этом заработать. Можно подцепить свою рефералочку и зарабатывать хорошие с этого проценты. То есть, как бы они даже на пресели получается дадут на этом заработать. Молодцы, как бы да, людей привлекают, ну, значит они все рассчитали, сколько им реально нужно денег и сколько там они могут еще позволить. Это, соответственно, маркетинговая платформа делает сама же себе сейчас маркетинг и сама себя продвигает с помощью рефералки. Ну выглядит прикольно. экономика разбита, да, там всего 10 лямов монет, разработка, маркетинг, аэродропы и тому подобное. И 50, 55 процентов они продают. Команда есть, ребята, тут, тут даже, как бы, я так понимаю, и русские есть. Ну, в принципе, как бы, вот и вся команда. По крайней мере, своих лиц не, не скрывают, и у них есть ссылки на LinkedIn и, и, получается, на Twitter. Молодцы. Партнеры имеются. Всегда хорошо, когда еще, скажем так, на самом раннем этапе уже есть партнеры. Ну и, соответственно, здесь все будет больше, больше и больше. Когда сейчас они соберут бабки, они еще больше втулят в рекламу, в маркетинг. И серьезно. Я думаю, первый листинг будет, я не знаю, может быть, даже какая-то прям тир-1 тир 3 ой, именно, тир биржа. Какая-нибудь прям серьезная. Как бы здесь, в принципе, нас все. Идем далее. Белая бумага. Я, конечно, осмотрел эту белую бумагу здесь читать не перечитать ну если вам это будет интересно можете более детально потом со всем этим ознакомиться что если мы сейчас будем читать белую бумагу то у нас растянется на я не знаю на полчаса может на час твиттер полторы тысячи человек молодцы твиттером потихоньку занимается развивает все здесь у нас прекрасно можно следить за новостями ну и также конечно есть у них телеграм получается здесь чат Людей пока в чате немного, но тем не менее они есть. Так что ссылочку сюда оставлю, сможете залететь, пообщаться и узнать. Что к чему да как. Кстати, пока я смотрел там, да, планировал в плане записи видео, тут было 93% на глазах. Люди прям раскупают данные токены. Прям вообще аж на ура. Я не знаю, если сейчас я обновлю, нет, но пока еще ничего не поменялось. Но, тем не менее, 4% буквально совсем быстро уже и накапали. В общем, ребята, тема интересная. Все ссылки будут в описании. В ту ревку, надеюсь, по ревке кто-то еще пройдет. То я, в принципе, сам здесь тоже вложусь, прикуплю данных токенов. Как видите, на данный момент уже 1700 инвесторов имеется. Я думаю, быстренько они добьют все фазы, а именно их 100%. И будет все у нас хорошо. И ждем, конечно, сразу же листинги. Ну, на этом у меня все. Так что давайте подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем профита, всем пока.